Здравствуйте, меня зовут Александр, я представляю компанию Aspro, и в этом ролике обзор обновленной шлифовальной машины типа «Жираф» Aspro C8, из которого вы узнаете, где применяются машины данного типа, ее основные технические характеристики и комплект поставки. Шлифовальные машины типа «Жираф» широко применяются в современной стройке. Их ключевая особенность – это длинная телескопическая ручка. Она позволяет с легкостью шлифовать стены и потолки, не прибегая к лесам, строительным ходулям или лестницам. ASPRO C8 первой модификации также останется в нашем ассортименте. Ссылка на ее обзор будет в описании. Новая модель также обладает щеточным электродвигателем мощностью 710 Вт, телескопической ручкой и плотной подошвой с поверхностью типа велкер для удобной установки шлифовальных дисков и отверстиями для отвода пыли. Ключевой особенностью шлифовальной машины ASPRO C8 является возможность присасываться к шлифуемой поверхности самой тарелкой. Это обеспечивает комфортные условия труда, снижение физической нагрузки и повышает качество. Для этого вам потребуется подключить ее к строительному пылесосу. Самое главное обновление машинки – это появление на голове подсветки. Подсветка является важным помощником при шлифовке и позволяет видеть изъяны на стене. Не стоит забывать, что подсветка хорошо поможет при грубых шлифовках и общестроительных работах. Для достижения высочайшего качества все-таки рекомендовано применять проявочный свет, который также можно заказать у нас. В комплект поставки входит сама машинка, ручка-удлинитель, шланг для удаления пыли, сумка для транспортировки машинки и несколько тестовых кругов. Начать работу с ASPRO C8 крайне просто. Устанавливаем ручку. Подключаем шланг для удаления пыли к машинке и пылесосу. Приклеиваем шлифовальный круг. Включаем подсветку и приступаем к работе. Ставьте лайки, если это видео было вам полезным, подписывайтесь на наш канал, интересующие вас вопросы оставляйте в комментариях и до новых встреч!